Я Лалин Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема о памяти. Не загрязняйте свою память долгими и безумными воспоминаниями того, что уже не вернуть и не изменить. Не держите в памяти не помните долго свои поступки, необдуманные действия, слова, либо бездействия, которые мрачают вашу жизнь и тем самым огорчают вас, меняя вас настоящим, поскольку, когда человек живет в прошлым, меняется в настоящем, совершенно не в нужную вам сторону. Вы должны понимать, что, сохраняя в памяти плохое, то, что вам не нужно, то, что вас отравляет, вы отравляете себя, свое будущее настоящее. Это все равно, что носить в карманах грязь, в душе мусор. Жить в доме, переполненном обычным бытовым мусором, это то же самое сравнение, это очень прямое и очень ясное. Параллель, чтобы вы понимали. Память — это некое абстрактное помещение. Это некая территория, которая должна быть чиста от всего. Вы должны память свою просто очищать, как будто бы вы рветесь человеком, который омрачает вашу жизнь. Как будто бы вы перестаете дружить с человеком, который вам мешает, который вас критикует, не любит, либо вас ненавидит. Ваша память, если она заполнена этой грязью, по сути, становится вашим врагом. Никогда не помните плохого. Не помните обиды, предательства. Не помните всевозможные преступления, которые направлены против вас. Вы будете этим жить. Вы постоянно будете обращаться к памяти, вспоминая негоду по этому поводу. Что не могли что-то сделать, не вовремя отреагировали, не отомстили, простили. Просто очищайтесь. Вы должны как говорят компьютерочки, форматировать свою память, полностью очищать, обнулять. Вы сможете двигаться дальше, то все равно, что груз, который привязан к вашей ноге, огромный сто-тонный валон, который невозможно отпустить, вы постоянно чувствуете, что он тянет вас назад, куда бы вы ни шли, чем бы вы в жизни не занимались, перегруженная грязью и негативом память не даст вам в будущем в настоящем реализоваться в полной мере. Просто очищайте, выбрасывайте этот мусор, что бы ни произошло в прошлом, этого уже нет, значит этого нет в будущем и в настоящем. Но если вы это тянете с собой, как некий груз, то это постоянно будет в вашей жизни каждый день, вы будете всегда об этом говорить, думать, вы будете как-то вести себя иначе, с оглядкой на то, что было раньше, и эти воспоминания будут вас тормозить, вы всегда будете жить в прошлом, это беда, это горе, все очень просто. Просто обнуляйтесь, выгоняйте все это из себя, улыбайтесь тому, что было. Принимайте это за уроки судьбы, за обычный урок, за обычную школу жизни. Не усложняйте, не засоряйте свою память и не отравляйте свою собственную жизнь. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.